Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В прошлом видео я рассказал, что такое федерация. Там было много теории, сегодня посмотрим на федерацию с практической стороны на примере самого популярного ее сервиса под названием Мастодон. Мастодон – это социальная сеть. Она совмещает в себе все достоинства федеративной социальной сети. Об этом я говорил в предыдущем видео, ссылка в описании. На сегодняшний день Mastodon — это больше трех миллионов аккаунтов и почти три серверов. Тут есть инструкция, как поднять свой собственный сервер, но это тема для отдельного видео, точнее серии, большой серии. Поэтому примкнем к движению в качестве юзера. Get Started — выбрать сообщество. Вообще сообщества могут быть любыми, но в официальный каталог не попадают те, что нарушают правила Mastodon. А именно замеченные в расизме, сексизме и прочих подобных вещах. Правила существует и в республике и в каком-то смысле являются ее основой, как альтернатива единоличным решениям автократа. Насколько я знаю, русскоязычных сообществ тут пока нет. Можно попроситься на англоязычные, особенно если вы планируете писать и читать по-английски, но в принципе если вы не знаете к кому примкнуть, выбирайте что-то общее. Или создавайте собственную ноду. Где-то нужно запрашивать доступ, где-то вас пускают сразу. Выберем то, что пускает сразу. Здесь можно и нужно почитать правила сообщества, чтобы не оказаться в дурацкой ситуации, когда вас забанят здесь или вовсе заблокируют на территории всего Мастодона. И регистрируемся. Имя. Почта. Пароль. Подтверждение. Все. Подтверждаем почту и мы граждане Федеративной Интернет-Республики. Интерфейс и принцип работы мало чем отличаются от Facebook или ВКонтакте. Первое существенное отличие то, что тут есть главное, то есть лента новостей тех, на кого вы подписаны, причем тут нет никаких умных лент и алгоритмов, вы видите все посты ваших друзей в хронологическом порядке. Есть локальная лента, то есть все новости от членов вашего сообщества, и глобальная, то есть все новости всего мастодона. А это ваш профиль. Вот эти три точки открывают настройки: изменения профиля и прочие функции, которые могут вам пригодиться. Вот настройки профиля. Здесь можно сделать профиль закрытым с ручным подтверждением подписчиков и добавить профиль в каталог. Mastodon рекомендует, и это действительно неплохо, если вы собираетесь тут обосновываться. Количество подписчиков на сегодняшний день главная проблема Mastodon. Возвращаемся на главную. Собственно, что касается подписки. Тут те, на кого вы подписаны, кто подписан на вас и взаимные подписки. Отсюда же кого-то можно удалить. А вот так. Если зайти в подписчиков, то мы увидим, что их число уменьшилось на одного. Далее. Настройки. По умолчанию все хорошо работает, но просто имейте в виду, что они тут есть и их тут много. Самая важная, на мой взгляд, штука — это экспорт базы данных, то есть фактически всего вашего аккаунта. Можно экспортировать всю базу данных, то есть все, что у вас есть в аккаунте, или какие-то отдельные базы, например, только посты или информацию о подписках в формате CSV, и хранить на компьютере на случай ядерной войны или переноса на другой сервер. Вероятность чего куда выше, чем вероятность ядерной войны. Хотя как знать. А здесь можно импортировать базу данных. В предыдущем видео я говорил, что вы можете переезжать с одного сервера на другой в пределах федерации. Все-таки это не империя, где вас сажают на цепь. В мастодон все данные принадлежат вам и вы можете взять все или части и перенести на другой сервер. Переносить вы можете не только базу, но и учетную запись со всеми подписками и так далее. Ну и в общем пора бы уже кого-нибудь пригласить в мастодон, а то одному мне тут немного скучновато. Причем можно пригласить сразу с подпиской на вас. И я зарегистрировал второй аккаунт тестовый, он на меня уже подписан, так как перешел по присланной мной ссылке с предложением сразу подписаться, а так можно подписаться взаимно. А вот теперь у меня три подписки. И переходим в этот тестовый аккаунт с тем, чтобы добавить первый пост. Но сделаем это уже в следующем видео, все-таки Mastodon достаточно сложный сервис, чтобы уместить его разбор в одно видео. Но двух будет вполне достаточно, так что не пропустите. Подписывайтесь на канал, кто еще не, и любите друг друга.